У всем привет! Сегодня мы построим ракетно-зенитную установку. Для ее постройки я использовал свои идеи идеи подписчиков и зарубежных ютуберов. Постройка сложная, но у вас все получится, просто будьте внимательны. Перед началом туториала давайте посмотрим, что она умеет. Один из механизмов это открывающаяся дверь на поршнях. Ее гусеницы очень маневренные. Пусковая установка также имеет несколько механизмов, которая может раздвигать, поднимать, вращать и менять угол наклона. Машина очень быстрая и поворотливая. Как передним, так и задним ходом. Можно дополнительно ускориться с помощью ракетниц. А теперь давайте посмотрим ее боевые возможности. Каждая ракета может управляться отдельно. Можно запустить сразу все ракеты одновременно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Время туториала. Поднимаемся на небольшую высоту и начинаем строить гусеницы. Сейчас я буду строить из металлических заборов, но вы можете использовать другие. Шарниры и заборы обязательно нужно ставить как я, а то у вас может не получиться. На каждый выпирающий забор поставим по 4 забора. строили одни гусеницы. Сейчас будем строить механизм. На эти заборы, которые я покрасил белый цвет, ставим два плоских колеса. А посередине шарнир и к нему ставим еще один забор. С помощью пружины соединяем этот забор с гусеницами. И сзади пружины ставим еще один шарнир. С помощью дополнительных заборов ставим еще два плоских колеса. Ставим два поршня, как показано на видео. У серого поршня ставим длину на 2, а у черного на 1. Сейчас построим то же самое с другой стороны. Под каждой пружиной нужно убрать два забора. Поднимаемся чуть повыше и строим кабинку. Сейчас ставим кресло водителя и начинаем делать привязку. С помощью гаечного ключа выделяем все колеса и поршни и отсоединяем их от кресла. Два правых колеса привязаны на клавиши AD. А два левых колеса на DA. Центральные четыре колеса привязаны на клавиши VS. Два последних поршня привязаны на клавиши ZX. Сохраняем и давайте сделаем проверку. Сначала активируем гусеницы с помощью клавиши X. На этих гусеницах очень простое управление. В вперед, С назад, А влево, D вправо. Сейчас мы будем строить корпус. Я его буду строить из металла. Под наклоном 15 градусов ставим блок спереди и сзади. Здесь строим кабину водителя. Начинаем строить дверь, нельзя чтобы она касалась стенок. То же самое нужно построить с другой стороны. А сейчас мы будем строить механизм. У этого поршня длину ставим на 2. К нему ставим еще один поршень, его длину ставим на один. Второй поршень не выдвигаем, теперь соединяем второй поршень с дверью. Механизм готов. Теперь отвязываем поршни от кресла и ставим кнопку. У механизмов прозрачность ставим на 100%. Дверь готова. Давайте ее проверим. Точно такую же дверь строим с другой стороны. Разукрашиваем и начинаем строить ракетницу. Отодвигаем платформу сзади и ставим там плоское колесо. На плоское колесо ставим поршень, а на поршне строим платформу. Длину этого поршня ставим на 7 блоков. здесь наклонный механизм. Наклонный механизм готов. Начинаем строить ракеты. Но перед тем, как начать строить ракеты, давайте привяжем и настроим. Нижнее колесо привязываем на QE. Поршень наклонного механизма на CV. У нижнего колеса крутящий момент ставим на зеленый, а скорость на 0.5. У поршня наклонного механизма длину ставим на 5. Нижний поршень привязан на клавиши BN. Разукрасим и начнем строить ракеты. Как показано на видео, наверху ставим два деревянных забора. Поставим здесь бойки. И поставим масло. Удаляем блок и должно вот так получиться. Масло ни к чему не должно быть привязано. Спереди и сзади ставим по одному ускорителю. У каждого деревянного забора ставим по одному поршню. Их длину ставим на 5. Раздвигаем и на них ставим по деревянному забору. Ставим масло и два ускорителя. Сливочное масло, поршни и ускорители отвязываем от всего, к чему они привязались. Спереди, по желанию, можно поставить динамит таким образом, а на эти динамиты ставим по одной камере. Динамиты и камеры нужно будет тоже отвязать от всего, к чему они привязались. Все готово, осталась одна очень важная часть. Это привязка. Уделяем два первых ускорителя и привязываем их на Кейпад 1. Два вторых ускорителя на Кейпад 2. Два третьих ускорителя на keypad 3. И 2 четвертых ускорителя на keypad 7. Четвертое массу привязываем на клавишу keypad 8. Третье масло на keypad 6. Второе масло на keypad 5. И первое масло на keypad 4. Теперь привязываем камеры на клавиши Y, U и e, O. Теперь два поршня на клавише RT. У деревянных заборов и поршней отключаем коллизию. Все, готово. Сохраняем и давайте я вам покажу управление. Сначала активируем гусеницы клавишей X. Управление у нас обычное, как ходьба. С помощью клавиш QE мы можем поворачивать ракетницу. А с помощью клавиш RT мы можем задвинуть и раздвинуть ракеты. Клавишами CV мы можем регулировать наклон. А с помощью клавиш BN мы можем поднимать и опускать ракетницу. Клавишами Y, U, и O мы можем активировать разные камеры. С помощью всех этих клавиш можно очень легко прицелиться. Этими ракетами можно не только стрелять, но еще и ускоряться. Если их совать, а потом активировать ракеты с помощью кейпадов, то можно очень быстро ехать. Чтобы стрелять с ракетой, нужно нажать на две кнопки. Сначала кейпад 1, а потом кейпад 4. Наше видео подходит к концу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем пока!